Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале CyberVille. Вы наверное заметили, что в последнее время из каждого угла идут спекуляции на теме падения или роста криптовалюты, в частности биткоина. Сегодня мы узнаем, чего ждать от рынка криптовалют до конца 2022 года, поговорим о настроениях рынка, об экономической ситуации, ответим на некоторые вопросы и сделаем выводы. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Начнем с обзора рынка крипты. И тут стоит сказать, что все хорошо. Рынок сильно отрос, и индекс страха и жадности показывает, что инвесторы отходят после падения в июне и смотрят на рынок более позитивно. Однако индекс все еще сохраняет значение 30%. Рынок находится в небольшом застое, и люди пока не знают, что им делать. Ведь полгода назад мы видели биткоин на отметке в 69 тысяч долларов, а потом он упал до критических 17 тысяч. Эта ситуация отпугнула большое количество трейдеров. На данный момент биткоин вырос до 23 тысяч долларов, что позитивно сказывается на настроении людей, но на рынке все еще остается страх. Значит ли это, что мы уже находимся в бычьем цикле? Пока что нет, так как рост незначительный, и его можно назвать отскоком. Будет ли биткоин дальше расти? Все зависит от новостей, будут ли они позитивные или негативные. Поэтому мы собрали для вас пару интересных заметок, которые дают предпосылки, вырастет ли биткоин или упадет. Например, на днях состоится заседание ФРС, на котором будет обсуждаться повышение ключевой ставки в США. В прошлый раз на фоне поднятия ключевой ставки биткоин упал ниже 20 тысяч долларов. Следующее собрание ФРС состоится 27 июля. И учитывая очень высокие данные по инфляции в США, ставку могут поднять вплоть от 2,5% до 2,75%. Если это произойдет, то новое падение рынка криптовалют не избежать. Кстати, от данных по инфляции в США, которые вышли 13 июля. Процент инфляции состоял из 9,1%. Это выше прогноза и негативно отразилось на рынке в виде небольшого падения. В целом тут ничего катастрофического нет, хотя прогнозы экономистов были меньше, и это может напрямую повлиять на решение ФРС по ключевой ставке. Будем следить за ситуацией дальше. На днях банков Америка провели июльский опрос. Самые большие риски для рынка в данный момент, по мнению большинства мировых управляющих, все еще инфляция, риск того, что инфляция остается с нами надолго. Рецессия в мировой экономике. Ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками. И если ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками уже не считается таким большим риском, так как рынки уже начали закладывать смягчение в начале 2023 года, то о мировой рецессии говорят все чаще и больше. ББДЖ, например, говорят: до свидания, инфляция, привет рецессия. Шпигель от инфляции к рецессии. Рецессия на горизонте. The Washington Post. Динамика на рынке облигаций США свидетельствует о том, что впереди тяжелые времена и инвесторы готовятся к рецессии в США. Министр экономики Германии. Текущая ситуация может привести к рецессии. Политику растущие ожидания рецессии усугубляют экономические проблемы администрации Байдена. Поскольку в этом году демократы готовятся к выборам в Конгресс. Директор-распорядитель МВФ Георгиева. Я не могу исключить возможную глобальную рецессию в 2023 году. Дехил. Последствием антироссийских санкций стали для Запада окончание эпохи дешевой нефти и газа, усиление инфляции, рецессия, угроза благосостоянию населения и политической стабильности. Думаю, что многим уже понятно, что рецессию не избежать раз они начали говорить из каждого утюга. Бояться этого не стоит, но и думать, что это мелочи, также нельзя. Ведь мы знаем, что рынок криптовалют все еще тесно связан с рынком акций, и если начнет падать один, второй также отреагирует негативно. Помимо этого, на днях евро упал до курса один к одному по отношению к доллару, чего не было 20 лет. Это также является показателем надвигающейся рецессии и из-за санкций на нефть и газ в Европе придется тяжелее всего в этот период особенно ближе к Земле. Все это выглядит как позитивно, так как люди видят инфляцию, печатание купюр во время кризиса начнут больше интересоваться криптовалютой, как способом сбережения своих кровных, так и негативно. Ведь если мы на заседании ФРС 27 июля увидим повышение ключевой ставки на 1%, то нас ждет новое дно ниже 17 тысяч. В любом случае, я советую вам анализировать и делать выводы самим. Вы были на канале Сайбервиль. Спасибо за просмотр. Не забывайте про лайк, если посчитали это видео интересным и информативным. И подписывайтесь, чтобы не пропустить наши видео. До скорого. Всем пока.